приветствую вас близняшечки ну что ж сегодня мы с вами посмотрим что будет происходить в вашей жизни вперед с 22 июля по 15 августа именно в этот период венера будет двигаться по вашему четвертому дому который отвечает за дом за быт, за семью за все что происходит у вас в сфере недвижимости ну и за тех кто имеет свой бизнес личный то в том числе как сама себя проявляет Венера в знаке Содиака Дева? Ну, В Деве она практична, она аналитична, она прагматична, она скромна и она заботлива. Чем это говорит? Это говорит о том, что наверняка вы именно эти чувства будете ощущать и излучать по отношению к своим близким, близким в ближайшие три недели что еще с 22 по 23 число обратите внимание Венера образует из вашего четвертого дома аспект к десятому это аспект буквально пару дней будет держаться затем Юпитер перейдет в Водолей обратно и это признак того, что, наверное, больше всего повезет тем, кто хочет сделать какое-то очень крупное приобретение для дома, для семьи. Может быть, что-то очень красивое, что-то очень дорогое. Кстати, как ни странно, этот аспект очень благоприятен для тех, кто собирается вступить в брак. Но, в принципе, любые аспекты от Венеры к Юпитеру, особенно ретро, очень благоприятны. Поэтому здесь помолвки. И другие торжественные события они пройдут очень успешно дорого красиво вы будете эмоционально очень хорошо настроены на эти события 24 25 значит 24 произойдет полнолуние в знаке зодиака Водолей. это время избавления эмоций для вас здесь сфера за границей смотрите если у вас есть какие-либо компаньоны которые находятся далеко постарайтесь как-то с ними все оговорить выговорить все то, что у вас накипело на душе и, может быть, даже привести свои отношения уже к какому-то ну, другому, может быть, уровню то что-то нужно разрешить и также это время благоприятное для того, чтобы где-то ну, ну, например, посещать психологов то есть где-то быть в обществе не находиться один на один со своими мыслями что еще интересный период с 28 29 ну, во первых 28 произойдет переход меркурия давайте я наберу здесь еще и будет знаете что от От Меркурия будет 28-го, очень благоприятный аспект к Луне. Это такой будет очень хороший эмоциональный, благоприятный день, день перехода Меркурия из Рака в Лев. Меркурий во Льве это очень такое, знаете, торжественное умение, даже театральное умение общаться с окружающими. Для вас это третий дом, и, и можно сказать, что вы вступите период, когда вам будет легко завоевывать симпатии и расположение окружающих. Будете включать в общение свою творческую активность. Также 28-го у нас произойдет переход Марса к вашей активности в ваш дом семьи, что второй раз указывает на то, что вы будете... Очень много каких-то действий совершать в кругу своей семьи. Это может быть ремонт, это может быть свадьба, это может быть купля-продажа, это может быть какое-то совместное времяпровождение со своими близкими. Ну и плюс еще и <coughs> Меркурий становится, ой, не Меркурий, а Уран становится ретроградным и переходит в вашу зону за границей. То еще с, э, так давайте теперь перейдем к августу по июлю вроде бы мы закончили но ну, 1 2 августа у нас образуется позиция от меркурия к сатурну с моим меркурий к сатурну здесь может быть недопонимание с людьми издалека холодность холодность в общении Какие-то даже могут быть материальные потери, что-то неприятное, сложности в договорах. 3-4 Венера будет находиться в очень прекрасном аспекте к Юпитеру, вернее к Урану. Уран у вас находится в зоне дружбы. А Венера, значит, дружба, идет аспект от дружбы к дому, к семье. Ну, наверное, будет очень хорошее взаимодействие с вашим дружеским окружением. И, может быть, поддержка со стороны ваших друзей, может быть, даже кто работает на дому, то будет очень много клиентов, например. Очень легко будет взаимодействовать с ними. 8 числа состоится новолуние в Льве. Это ваши денежки. Смотрите, захочется как-то погулять, захочется проявить творческую активность, и вам на это не будет жалко денежек. Ну, особо сильно не раскидывайтесь. Ими. Так, на всякий случай. Хотя я вижу, что ваша финансовая сфера особо сильно пострадать не должна. Так, еще контакты. Так, Третьего, четвертого и восьмое... Обратите внимание на контакты, на поездки, на переезды. Меркурий в оппозиции к Сатурну. что это не второе, это третье. Значит, здесь у вас с поездками могут быть какие-то не очень приятные моменты. Договора, поездки. С какими-то сложностями могут проходить и ну, вот, начало августа. Со сложностями и плюс еще, возможны поломки техники. Так, 9-10 здесь у нас идет... Аспект самообмана, иллюзий и поспешных финансовых трат, либо неудачных финансовых вложений. Хотя, почему неудачных? Может быть, это удачные вложения. Если это для дома и для семьи, то почему бы нет? Возможно, вы захотите что-то приобрести для себя дорогое, красивое, и вам на это не будет жалко денег. 12-13. Венера будет в благоприятном аспекте к Плутону. Смотрим где наш плутон вот он плутон он у вас отвечает за зону чужих денег а здесь могут быть приятные поступления знаете как от ваших партнеров кредитные поступления то есть хорошие деньги могут прийти от работы ну, от вашей прямой деятельности связанной с работой в коллективе 12 -е. 12 число Меркурий переходит в Деву, то есть это наступает благоприятный период для умственной активности, вот Меркурий в Деве, соответственно у вас целых три планеты будут находиться в доме семьи, это будет время концентрации, Концентрации, передачи информации благоприятно для каких-то новых дел, новых начинаний, которые непосредственно будут касаться недвижимости, либо ваших. Э, дел в доме, в семье. Так, 14 числа. Сейчас я посмотрю, коснется вас это или нет. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, смотрите, 14 числа можете почувствовать некоторое недомогание по своему здоровью. Да, здесь возможно указание, либо конфликтная ситуация с вашим дружеским окружением э -э, среди женского пола. Ну, постарайтесь не поссориться. Просто будете немножко эмоционально... Как-то напряжены. Ну что ж, по астрологии мы на сегодня закончили. Переходим дальше. Итак, близняшечки, давайте мы посмотрим, что ожидают вас. Не, не так, вернее, как будут вас воспринимать окружающие. Как будут вас воспринимать окружающие. Какими вы будете для них казаться? По восьмерочке кубков. Ну, во-первых, знаете, путешественники. Может быть, вы от чего-то будете уходить, от чего-то старого. Знаете, как будто бы уходите от чего-то старого. Или путешествуете, если говорить совершенно прямо. Что? Ну, еще очень эмоциональными. Даже не похожими прям сами, сами на себя. Что вас ожидает в финансах? Ну, здесь у вас какая-то будет такая тема. Знаете, страх. Будет страх потерять какой-то свой привычный источник дохода. И знаете, такое впечатление, что вы не будете понимать, в какую вам сторону двигаться, и будете рассматривать разные варианты. Интересно, почему? Почему? Но это как-то связано с семьей, с домом, с семьей. Хорошо, что, что ожидает вас в работе? солнце? Ну, в общем-то, вроде как причин для переживаний нету, потому что солнце это всегда радость, это всегда приятные воссоединения, очень хорошие положительные события. Что касается карьеры, <coughs> здесь ситуация, связанная с каким-то предложением, с каким-то очень приятным общением, с какими-то новыми идеями. Ну, в общем-то, повода для беспокойства нету. Хорошо, давайте спросим, что ожидает близнецов дома в семье. Здесь десятка кубков полное удовлетворение, радости, счастья от того, что вы видите, от того, что в вашей жизни происходит здесь и сейчас, эмоциональное удовольствие. Что же дает близнецов в любви? Здесь ваш Пентакли. Здесь, возможно, новое знакомство с человеком, который относится к земной стихии, либо это переписка, то есть какие-то новые начинания. Ну, давайте я уточню. Ну, Луна. Луна это что-то неясное, что-то может быть не до конца вам понятно, может быть, какие-то страхи ваши, переживания, с чем они связаны, связанные с некой верховной жрицей, женщиной, очень чутко, которая очень чутка, которая. Может быть, владеет какими-то знаниями эсотерическими. И ну, такая очень мудрая. Это было это было для мужчин а вот для женщин здесь у вас еще выпал король пентаклей то есть мужчина при деньгах либо относящийся к земной стихии телец дева козерог Ну, мужчина скорее всего здесь или женат или он относится к некой очень крупной структуре может быть бизнесмен ну если не жена да. здесь идут ухаживания с его стороны В общем, такое очень активный, прям активно ухаживаете. Ну, что-то как-то так тут у вас скорость, скорость, скорость. Очень интересное такое сочетание. Знаете, есть какие-то переживания. Ну, да, есть указание по этой карте, что он может быть либо не свободен, либо как-то. О, больно, больно продвигаются эти отношения. Быстро, больно, как-то беспокойно. И с одной стороны вы можете ощущать, что это человек ваша вторая половинка, а с другой как-то вам эти отношения разрывают сердце. Так, хорошо, что он посоветует карты Таро на этот ближайший период с 22 июля по 15 августа. императрица Ну, если вы женщина то для вас совет двигаться в сторону того чтобы быть женой матерью хозяйкой Ну, если вы мужчина то соответственно вам нужна такая женщина которая будет очень серьезная земная которая будет настроена на брак и на семью Ну, еще это указание на то, что вам не нужно спешить, вам нужно подождать то есть ваше желание оно должно вызреть. И приблизительно это будет где-то 2 на августа, сентябрь ну что ж, на сегодня все благодарю вас за ваши лайки, комментарии подписывайтесь, пожалуйста, держите со мной обратную связь, поскольку для YouTube очень важно, чтобы между нами было Взаи, взаимная связь, так как чем больше ее будет, тем будет больше шансов, что это видео будет попадать в рекомендуемые. А когда оно попадает в рекомендуемые видео, то больше шансов у других людей также его просмотреть. А поскольку я трачу немало усилий для того, чтобы подготовить для вас записать прогнозы, то ну, мне было бы приятно, чтобы у них узнавали как можно больше людей. Ну что ж, теперь. Желаю вам удачно прожить этот период и до встречи в следующих прогнозах.